поднять курицу и там слегка расправить ее крылья там какие ценности у этих людей ценности человек не знает своих ценностей мне кажется думаю что нет Леонид, добрый день, очень рад вас видеть и рад. Здравствуйте, взаимно. взаимно. Да. Знаете, у меня такой простой вопрос, на самом деле, и мне кажется, вот мне кажется, что сегодня как бы, он, наверное, имеет определенное значение, а связан он с понятием ценности, потому что а -а -а. многие авторы утверждают о том, что поведение человека во многом определяется его ценностным рядом. И это единственное, что мы можем наблюдать. И, соответственно, если человек что-то хочет в себе изменить, то ему нужно как-то разобраться со своими ценностями. Ну, вот первый вопрос, действительно ли, вот, на ваш взгляд, это такая есть прямая связь между поведением и ценностями? Думаю, что нет. И я, вы знаете, о чем мне сейчас интересно думать, начну чуть-чуть издалека. Угу. Вот есть такой известный гипнотический феномен, когда берут курицу, ее ну, не, не очень так сказать, не болезненно, но сжимают, чтобы она была неподвижна. И кладут на пол, и около ее носа проводят черту мелом. Курицу отпускают, и она не двигается. То есть она, ну, видимо, считает себя привязанной или находится вот в таком своеобразном шоке и так далее. Вот зададим себе вопрос, какие ценности в этот момент у курицы? и как они изменились. И это один из таких феноменов, так сказать, ну, гипноза, каковых много. Или вот, например, существует такая вещь, когда человек получает некую информацию в таком приподнятом энергетическом ключе, его как бы накачивают энергией и присоединяют его к какой-то большой совокупности людей. Uh -huh. ну, этот феномен без всяких собственно, намеков на какую-то привязку, там, ну, люди маршируют, или они часами слушают какую-то приподнятую и сама по себе вот такой невербалик, а ощущение, ритм ощущение так сказать, накаченности, совместности, правоты и некой абсолютно ситуативной ясности Абсолютно, вероятно, не связанная с содержанием, которое при этом проводится. Это другой феномен гипноза. Какие ценности этих людей? Их ценность в этот момент была. принадлежать к, быть частью чего-то, верить вот в этот энергетический поток, ощущать себя, ощущать себя вот, ну, некую частицу всемогущества, которое им передается связь с правильным человеком, там, идентификация с какой то локальным состоянием. Это не ценности в том смысле, что там, люди думают, анализируют, э, отстраиваются и так далее. Это некий... Вот каковы ценности в данном случае? Это ценность принадлежности и э, захватывающий, захватывающий невербалики и Вот у нас есть некий феномен, когда э, так называемый double bind как говорят психологи, когда... Там, мама говорит ребенку, ты самое дорогое, что у меня есть, такой ему посылает месседж, но сейчас я очень устала, мне некогда, отойди от меня. И ребенок есть... получает довольно часто вот два таких месседжа. Противоречащих друг другу. Противоречащих друг другу. Фактически друг исключающих, но систематически одновременно. Это считалось одним из факторов, способствующих, провоцирующих всякие шизофренные расстройства, когда человек как бы находится одновременно вот в таких двух сферах влияния и не может понять, какая из них истина, угу. вот где его ценности, вот независимо от того, что он декларирует рационально и сознательно. Вот другой феномен фактической гипнабельности заключается в том, что человеку, часто как бы спокойно, повышенно, методично, в такой гипнотической манере, подают тоже некоторую информацию. И сама форма подачи, вот, некоторая вязкость, уравновешенность, такая интонация, идущая вниз каждой фразы. Трансовая такая, да. Покой, трансовая, трансовая. Создает у него соответствующая... Повышенное доверие, трансовое состояние, и, в общем, это является его ценностью. То есть быть вот в этом состоянии. Для меня это еще один пример того, что ценности отнюдь не только рациональны, не только интеллектуальны. Или человек, так сказать, получил ну, некий ранний там, импринтинг. Ну, например, он получил импринтинг какого-то травматического опыта. Там, ну, там, знаю, все сдвинулось. старые правила перестали действовать, новые правила не ясны, есть высокая степень растерянности окружающим. А окружающие, будь то ребенок или взрослый, действуют одновременно с попыткой защитной повышенной уверенности и с очевидной растерянностью. И вот эта растерянность и уверенность, они как бы тоже существуют вместе. И тоже такой феномен, при котором человек попадает вот в такой такое импринтинговое то есть вот, поле, при которой старая расшатывается, То есть его, он опирается на некие реперные точки, которые оказываются довольно случайными и устойчивыми в данных обстоятельствах. Ну, там, не знаю, для многих 90-е годы. Ну да, да. Предположим, это какой-то феномен, при котором. Там существовал какой-нибудь условный Таджикистан в одних правилах, потом вдруг он оторвался, и возникли другие правила. Опять же, не рассуждая, там, бандиты ли пришли, там, или местные баи пришли, или какая-то армия там осталась и так далее. Какие в этой ситуации ценности у человека, который ну, как бы не только думает, или не только ориентируется. У него есть вот некие ценности, его ценности – это получить определенные рэперные точки. Те или иные. Кто громче кричит или кто предлагает там, более белую булку, тот и является носителем, вот, так сказать, так, внутренне закрепляемых ценностей. Угу. Вот я как бы думаю о разных феноменах, при которых на так называемые ценности человека. Влияют ну, такие паравербальные, парасмысловые факторы. Угу. И таких факторов много. То есть в сегодняшнем мире, переполненном различного вида информации, ну, так сказать, человек находится вот в неких индукциях разных ценностей, не только таких логистических, реальных и так далее, а вот неких влияющих на него так сказать, потоков вот такого фона причем одновременно да фона фона и ну или предположим что там, другой пример человек попал там, на необитаемый остров робинзон круза условно, или какая-то община которая изолировалась от общего влияния вот, вот там есть там некий пастырь там вера правила и так далее некая запнутая среда там, и Основа этой среды, этого это сообщества, в том, что вот их ценности истинные, а все остальные ценности, они второстепенные и обманчивы. Это не вопрос, опять же, рациональных выборов. Это вопрос принадлежности и определенной, определенной отгороженности от слишком сложных феноменов. Да -да, этот, этот, список, этот список, примерно, можно было продолжать, но суть в том, что, на мой взгляд, мы очень переоцениваем роль ценностей как чего-то, что человек декларирует. Угу. Что человек декларирует одно, и он в это верит, но мы можем увидеть, чем это сформировано, и как при ну, некоторых граничных условиях вывести его из вот этого вида гипноза, угу, поднять курицу и там, слегка расправить ей крылья, там, похлопать ее, если человек, там, пошутить с ним, там, приласкать его. Потому что вот, мы говорим о том, что так называемые ценности легко регрессируют до внутренних состояний. Угу. Я для себя тут кое-какие зарисовки делал. Я, ну, и получается, что ну, мы допускаем, что у человека есть какой-то ценный снаряд и без какого-то условно говоря сильного воздействия внешнего или, внешнего или внешней среды он может опираться на него как бы понимая что он все равно находится в поле каких-то воздействий но в целом какое-то как сказать это условно нормальная жизнь какая-то но в какой-то момент Получается, что при воздействии на него мощных каких-то источников информации, там, влияния других людей или еще что-то, ценностный снаряд может перестраиваться, и э, приоритизация ценностей может меняться. Соответственно, автоматически меняется его поведение. Можно ли, может ли человек этим управлять осознанно или у него нет шансов? Первое. Человек не знает своих ценностей. Угу. Второе. Декларации ценностей не являются ценностями, а являются некой временной переменной одежды по своей природе. Третье, мир далеко не так рационален, как привычно считать. Средневековье, как, как жанр, не отступило и не побеждено, а периодически наплывает опять. И существуют некие вредности. Повышенного рационального мышления, то есть в частности склонность там, абстрагировать, э, вот, выделять некие обобщения, формулы и так далее, ведет э, к некоторой потере э, связи с реальностью и с теми ценностями, которые находятся внутри человека. То есть э, попытка, э, попытка быть рациональным и двигаться путем э, вот, так сказать, понимания и абстрагирования – это еще один феномен гипноза и потери своих ценностей, в которые человек впадает. Возникает самый простой и первый вопрос. А можно ли у человеку узнать свои ценности и как это сделать? Да, но для этого нужно согласиться с тем, что декларированные ценности – это всего лишь некая вершина айсберга. Угу. То есть, например, вот опять такой не философский, а сниженный пример. Человек, там, девушка выросла в ситуации, при которой родители формально не разводились, но жили как собака с кошкой, друг на друга не смотрели, старались минимизировать свое общение там, и обращались с ней по принципу скорее обесценивания и того, что она не доделала. Девушка выросла и очень хочется иметь свою семью. Ее ценностью, декларированной, является иметь хорошую семью. Но у нее нет другой модели, потому что ее внутренняя модель, вот модель ее закрепленных ценностей, можно сказать так. Угу. Она такова, и ее выбор фактически является, так, является следующим. Или иметь дисфункциональную семью, но семью там, с детьми, там, с неким социальным прикреплением и так далее. Или быть неправильной и жить, и жить отдельно. Вот где ее ценности? У нее есть борьба ценностей. С одной стороны, в нее там впечатано там, от бабушек и дедушек, что ну, не так хорошо быть замужем, как плохо быть не замужем. А с другой стороны, она не хочет, то есть она, она не может вырваться из того, что сидит внутри нее. Потому что она там десяток тысяч раз получила представление о том, что такое семья, но семья дисфункциональная. Угу. Где ее ценности? Декларативные в одном месте, фактически в другом месте. И ее перцепция, ее восприятие будет таково, что она будет видеть множество доказательств у других разных видов дисфункциональности и практически не будет встречать или в меньшей степени будет встречать вот реально функциональные сели, в которых ей бы хотелось быть. Угу. Удивительно, конечно. Вот. В процессе нашего разговора я услышал, там впечатано и импринтинг, да, то есть это такие психологические термины, части формирующие человека там в раннем возрасте, в процессе его взросления. Есть ли какая-то возможность осознать это и попытаться исправить, опять же, на уровне ценностей? Конечно, есть, но в данном случае мы начали разговор с того, что ценность есть некая константа. Есть нечто, чем человек полностью управляет, и что он может подчинить. Вот вы едете на машине, и она хорошо отлажена, и вы умеете ей управлять. Но вы не можете ее починить при этом зачастую. Или вы, у вас есть машина, но вы не умеете ее водить. Угу. То же самое с ценностями. Они у вас могут быть, но вы не знаете, как ими пользоваться. Вы не знаете, как они устроены и прочее, прочее. То есть человек, оказавшись на вершине цивилизации, он как бы получает готовые пакетами многое, там, еду, там, машину и так далее, в том числе ценности. Не факт, что он умеет этим управлять, не факт, что он умеет это чинить. То есть, Ну хорошо, и в общем-то средний человек может не знать, где у машины, в смысле мотора перед, где зад. Ну, да. Ровно то же самое с ценностями. То есть получается, человек не знает, даже если знает, не умеет управлять, и даже если, солнцем говоря, там знает и не умеет особо пользоваться. И... Человеку, человек, ну, вот если мы проведем такое мини-статистическое исследование и поговорим с людьми, что они понимают под ценностями, угу. мы получим, я думаю, ответы там типа, это инструмент продаж. Мне хотят поговорить со мной о ценностях и там мои мозги прочистить. Mm -hmm. Пойду-ка я лучше парикмахеру, Там mm -hmm. понятнее. Там, или ценности, это некие философские категории. Да, я там, в юности увлекался философией и читал про ценности. И так далее, и так далее. То есть... Я когда спрашиваю, на что такое ценности, они говорят, ну это какие-то такие главные вещи для меня, которые помогают мне жить, типа семья, там, радость, любовь. Вот как бы все скатывается к этому. Ну да, человека научили, что есть вот главные вещи. Есть у психологов такой тест, называется он, там, кто я. Через 12 минут дайте мне 20 ответов на вопрос, кто я. Так, как будто вы отвечаете саму себе. Привет. И вот идут ответы там. первые там, семья, там, муж, там, сын, любовник и так далее. вторые там, еще там как-то и так далее. Наиболее и все это про, фактически про, про то, что человек пытается утвердиться, утвердиться с какими-то ценностями. Получается, что ценности не константа. Ценности, то, что люди декларируют, не факт, что это и есть ценности. А Как тогда докопаться до сути? Может ли простой обычный человек, сам задавая себе какие-то вопросы или используя какие-то простые техно техники, понять свои ценности? А зачем он понимает свои ценности? Что это ему дает? Угу. Хороший вопрос. Если исходить из посылки, что ценности определяют поведение, попытаться, а поведение, по сути, приводит к некому результату в жизни, если вдруг человек захотел поменять свой результат или ожидает получить что-то другое, то есть зайти через это, чтобы было понимание, как и почему я меняю свое поведение, на основании чего. Смотрите, Роман, ценности являются вашим конструктом, который вам нравится оперировать. Вот. Это конструкт, а не некая реальность. Мы не знаем, есть ли у людей ценности и чем они являются. В моих примерах, можно ли сказать, что ценностью девушки из дисфункциональной семьи является там, типа жить как с собака с собакой в семье? Вполне нет, возможно. Да? да, Нет. Если она скажет, что декларативно она хочет иметь хорошую семью, это идет ценность. Она знает, как, иметь, как действовать повседневно. Нет. Она, она унаследовала свойство обесценивать, или она, наоборот, там, вот, может там, быть в процессе, так сказать, объединение резонанса. Где ее ценности? В этом узком смысле. Понимаете, и часто люди замещают непонимание вот, своих это хочу, это не хочу, непонимание, это я хочу сам, или это хотела моя мама, или там, мой папа, а я. «хочу как они» или «не так, как они», он замещает общими словами. Если там. Лишь бы не было войны, например. Вот декларативная ценность. Угу. И мы вообще-то часто видим с вами, что там лишь бы не было войны, а люди вполне готовы воевать при этом. Угу. Вот. То есть, им кажется, что у них есть внедренная ценность, которую они выучили, начиная от детского сада, там, там мама мыла Машу, там, Маша мыла раму, вот они произносят эту фразу, там, типа «Мы, там, мы за мир. Является ли это ценностью? Или это является некой мантрой, которую люди выучили? Удивительно, да. То есть удивительно глубоко можно э, и с разных сторон на это все посмотреть. Э, а что же тогда может помочь человеку поменять свое поведение, если мы понимаем, что ценности – это очень сложно, очень глубоко, нестандартно, не, не нестабильно и меняется постоянно в воздействии внешней среды? Ну, я думаю, что декларируемые ценности – это некий произносимый монолог, такая считалочка, которую человек произносит там в службе в отделе кадров там, или там, когда его остановил там, полицейский и так далее. Это некая его, некая его ID, идентификация. Социальная такая. Как да, да. То есть человек, человек говорит то, что от него хотят услышать. Mm, да. И что предпочтительно он и сам с этим согласен, и не хочет врать. И не хочет врать. Что, что здесь является, собственно, ценностью? Для кого-то ценности... Я думаю, что, отвечая на вопрос, я думаю, что э, все-таки э, движение начинается тогда, когда человек э, понимает, что такое диалог, а не система утверждений. То есть, например, он задает себе вопросы, и он уже больше там... Например, некая совокупность там, разных субличностей в себе или разных вот, противоречивых вещей. Когда девушка понимает, что у нее есть часть ее, которая хочет э, быть э, в хорошей семье, но не знает, как. Есть, э, а у нее есть то, чего она не хочет. Вот она находится на распуте. То, что она не хочет, от этого отталкивается туда не хочу, и попадаю в эту ловушку. А то, чего она хочет, тогда она не дотягивается. И вот возникает из нашего примера такая степень неопределенности. Угу. Там красные ушли, там белые не пришли, вот ждем, кто придет и будет нас грабить. И это пример вот этой нашей девушки, которая может мечтать о принце, э, там, откладывать свидания, потому что не знает... Там, как себя подать, и что, и, что, и что надеть, и так далее. Мне, мне, мне очень понравилось. Я даже сейчас ну, пытаюсь как-то визуализировать. Получается, вот пример то девушки – это прекрасная ну, такая иллюстрация процесса. То, что у меня есть, мне это не нравится, я от него отталкиваюсь, я этого не хочу. А то, куда я хочу попасть, я не дотягиваю или не знаю, как это – есть ли какой-то алгоритм помощи, вот, ну, условно уберем там от этого, как можно помочь человеку дотянуться туда, куда он хочет? И может ли в, этой, в этом процессе дотягивания какую-то роль сыграть его ценности? Ну, я думаю, что когда мы с вами ведем с этой девушкой некий разговор, мы для нее актуализируем ту ее, которая про дисфункционал, ту ее, которая про идеализацию и декларации, ту ее, которая про растерянность, как пойти сегодня на свидание, ту ее, которая, предположим, считает, что, ну, типа, замуж за принца может и стоит выйти пожертвовать собой. Но сегодня я так устала, что лучше не ходить на свидание, а, например, отдохнуть дома. И вот мы видим вместе с ней вот эти соживущие со внутренние ее состояния. И вот между ними уже возникает некий диалог. Угу. Потому что нет ситуации, при которой э, в данный момент выбранное одно из э, своих состояний является доминирующим. Угу. То есть, в принципе, как только человек сам благодаря среде, благодаря там, консультанту э, начинает диалог, он расстается с декларациями, с чужими концептами и так далее, и начинает моделировать свои варианты развития. Угу. То есть получается способ, который позволяет дотянуться, это желание разобраться в себе, да? какое-то первичное, наверное. Ну, я думаю, что здесь глобально два типа инструментов – Желание разобраться в себе ⁇ это некое дискретное, рациональное движение. Угу. Я думаю, что этому предшествуют некие чувственные примерки. То есть чувственные примерки как не столько логичные, дискретные вещи, как ну, такие аналоговые. аналоговые. Как я себя буду чувствовать, если пойду на свидание? Как я себя буду чувствовать, если попаду вот в дисфункциональные отношения? Как я себя буду чувствовать, если будут дальше декларировать? Вот необходимость всего хорошего против всего плохого и буду себя бесконечно улучшать не знаю, йога песни о главном там, знаю, кружок кружок хорошие люди там, молитва и так далее, и так далее. То есть мы тем самым сравниваем возможные как бы зовущие к себе миры этой девушки и это не только рациональный мир. потому что человек остается просто в ситуации понимания без чувственной примерки, он, скорее всего, собьется и уйдет недалеко. Угу. Тогда, получается, чувственные примерки, такое прекрасное слово, а слова, я помню, еще такие, ну, как помните, примерочные да, в магазинах. Да? Да? То есть ты заходишь и как бы выходишь в новом образе да, и это... спрашиваешь… Человека, с которым ты пришел, ну как тебе вот это бое новое платье, он говорит, там где-то там что-то так, что-то не так. И вот да, был, это, и... это, это, это именно примерочно. Да, э... примерочно, да. Да, да примерочно. Сам процесс э, примеривания в примерочной, он является, на мой взгляд, вполне продвигающим, там, э, оп опознающим, так, терапевтичным и так далее. Удивительно, да. И, и сам по себе примерочный, она как портал такой некий в будущее. Задернул занавеску, раскрыл, там, а потом снова вернулся к себе. Да. Получается, что тогда мы как-то вообще, у нас ценности где-то там, они остались на заднем плане. Или все-таки в примерочной они могут появляться как новую ценность. Смотрите, вы ко мне пришли с темой ценности. Да. Это ваш инструмент. Это ваш слон, который вы ощупываете с разных сторон. Ну, поговорим о слоне. Говорим о слоне. Для меня это не универсальный зверь ага. ценности. То есть в моей ну, такой, там, осознающей конструкции для меня то, что люди декларируют, не занимает почетного места. Угу. Не потому что они врут, а потому что они... Ну, Покупают плохо примеренные там, товары для себя, к ним привыкают и с ними живут. Очень классно. Но ну, прям вот слово "примерочно" и «примеренные товары» с ними живут. А вы знаете, Леонид, я просто вспомнил один случай. Я был как-то в Непале, и нас привели на слоновую ферму. И я удивился, говорю, слушайте, а почему у вас слон такой тоненькой веревочкой привязан? Ведь он ее может порвать. Он говорит, да пойдем говорит, со мной. И мы пошли дальше, а там слонята. А для слоненка эта веревочка, как бы, ну, серьезная. И они там ее дергают, дергают. Он говорит, Первый год дергает, потом успокаивается. И все говорит, мы даже веревки не меняем. И получается, вот. Вот это пример с моей курицы, фактически. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, А вот плохо примеренное, это да, это классно, то есть получается человек на что-то соглашается и убеждается в этих ценностях. Очень, мне очень понравилось, вот, я не знаю, я даже как-то немного, знаете, потерял сейчас вот какую-то особую там нить, потому что я... Я получил от вас столько много инсайтов, которые говорят мне о том, что вот то, что я раньше слышал о ценностях, об инструментах, там как бы ценностный ряд, поведение определяет человека ценности, там куда-то забывается про убеждение еще, к тому же, да, там есть еще образ мышления, как-то восприятие. Ну вот в большинстве сейчас вот такой вот, я слышу, что вот ценности, ценности, ценности, ценности как способ осознания себя, как способ изменения себя, а получается, что здесь не так все просто просто не так все линейно не так рационально И то с чего мы начали с вами наш разговор с вот этих попаданий там с курицы там с эмоционального подъема человека да он как бы там с... у него моментально получается что ценность становится принадлежность к этому вот к состоянию вот этого части большого целого прекрасного или наоборот там да, желание отторжения да очень интересно спасибо вам огромное мне было очень интересно Спасибо большое вам